Здравствуйте! Сегодня поговорим немного о формировке огурцов. Огурцы уже пошли в рост, даже уже есть огурчики. Я вам хочу рассказать, как я формировала эти огурцы и хочу сделать эксперимент по укоренению пасынков. Потому что пасынки нижнего ряда я удаляю. Смотрите, ну, вот идет огурец, да? Вот идут уже огурчики, все. Вот волик огурца. На сволике у меня раз, два, три, четыре, пять. Ни пасынков, ни огурчиков нет. Это все делается для того, чтобы укоренился хорошо корешок. Затем вот идет с шестого листика пасма, Оставляем вот так. Раз. Один листочек с огурчиком и обрезаем. Сейчас вот возьму секатор, обрежу. Сейчас не могу, думала он ногтем переломается. Не до конца подготовил. И вот таким образом в каждой пазухе листиков будет расти огурчик. А то и по несколько огурчиков. Вот эти пасынок. И вот так верхушечку обламываем. Здесь она молоденькая, и легко обломалась. Дальше растет, растет огурчик и дает урожай. На каждом между узле, между листиками будет урожай у вас расти. И пасынки, которые доходят до нужной вам высоты огурец, дальше верхушечку тоже можно пристегнуть, прищипнуть. Так если не прищипывать верхушечку, он полезет и на дерево, и куда угодно. У меня были такие уже опыты. А я хочу, чтобы он у меня до конца сетки порос. И хватит. Огурцы очень вкусные. На них напала белокрылка. То есть не на них напала белокрылка, а на персик напала белокрылка. Я их посадила под персиком. И прям облепилось все. Это уже... Дохла белокрылка. Персик мы обработали, и она ну, сдохла вся, видите? Это не живая. Я хотела обмывать листики, но нет смысла. Она не ест листики огурца. Сегодня у нас 22 июня. Я срезала пасынки с огурцов и будем ждать корешков поставила в воду, в баночку. Вот у меня малина растет. И я в тенечек среди малинных кустов поставлю огурчики и буду ждать пасынь. Когда мои пасынки пустят корешочки. Как только пустят корни, сразу сниму. Это еще одна прядка у меня с огурчиками. Здесь они попозже всходили. Те огурчики я посадила рассадным способом, а эти просто в землю. И они очень долго не всходили, а затем начали всходить. Тут здесь я густо посадила. Как говорится, сади густо, не будет пусто. И здесь я посадила очень много. И пришлось потом выкапывать, пересаживать, раздавать соседям. Уже не знаешь, куда их девать. Но огурцы здесь тоже будут. Где-то я сорвала огурцы. Вот видите, тоже растет. Опасники пускают. Раз, два, три, четыре. Вот этот пасынок здесь убираем. И пять. Вот этот. Пятый уберем. Все, а остальные пасынки будем прищипывать над первым листиком. Вот видите, пошел шестой пасынок. Ну как вам пока. Вот один листик я оставлю. А вот эту верхушечку ищипну. Ветер дует, все сдувает. Вот видите, один листик я оставила. И питание огурчика будет лезть. А дальше будут развиваться огурчики, а не пасынки. Вот этот пасынок тоже прищипну над одним листиком. А следующие пять, допустим, вот пятый ряд листиков. Снизу это будет десятый. Я буду прищупать над вторым листиком пасынок. Итак, до конца сетки будем формировать урожай огурцов. Здесь у меня инжир растет. пин сладкий, красивый. Перцы. Как формировать перцы? Тоже расскажу обязательно. Это самое интересное. Вот перец неформированный. Сейчас мы его сформируем. А эти все я уже сформировала, видите? То есть формируем так. Нижнюю часть листочка, вот эти раз обламываем для того, чтобы перец пошел в силу. Не бойтесь обламывать. До первой развиленки, видите, стволики в сторону пошли, дальше листики обламывать не нужно. Все, тут даже расстроились. Где раздвоились, там расстроились. И смотрите, сколько много перец завязей делал. И тоже смотрите, я делала рассадным способом вот этот ряд. А этот сеяла на улице тоже в рассаднике. Стаканчики только на улице. В дом не заносил. И посмотрите, как он догнал. И тот перец, и этот догнал друг дружку. У ну, него уже перчики есть. Даже на этом втором уже перчик есть класс. Который на улице семенами я сажала не занося ни в теплицу, ни в дом. Очень приятное растение. Тяжело его, конечно, вырастить, но можно. О формировке помидор мы поговорим с вами отдельно. Так как разные сорта помидор нужно формировать по-разному. Низкорослые одним способом, высокорослые в один-два ствола. Об этом поговорим отдельно. На сегодня будем заканчивать. А через какое время появится у меня корешочки, я вставлю видео и обязательно продолжу. Это видео совмещу с тем, когда появятся корешочки. Потому что мне самой очень интересно, какое время займет на появление корешочек. Всё. Всем удачных хороших урожаев больших всем хорошего настроения всем удачи всем пока всего вам доброго.